Чтобы пополнить счет Perfect Money, я рекомендую воспользоваться очень полезным сайтом, он называется bestchange.ru. Для этого нам из кабинета нужно скопировать номер долларового кошелька. Вот он у нас находится. И сейчас я кратко расскажу, как можно пользоваться этим сайтом и почему я вообще рекомендую им пользоваться. Ссылки для регистрации будут под видео. Советую всем здесь зарегистрироваться. Сейчас объясню почему. Предположим, вам нужно обменять, например, рубли Сбербанка на Perfect Money доллары. Мы здесь нажимаем Сбербанк, здесь выбираем Perfect Money USD. И смотрите, что происходит. Нам выдают вот такое огромное количество обменников. И я сейчас немного объясню. Вот самые верхние обменники, это самый выгодный курс. Здесь пишут, от каких сумм производится обмен, сколько в резерве находится. Вот здесь большое количество отзывов есть, можно посмотреть. В общем, самый выгодный обменник наверху. И дальше по убыванию уже идут менее выгодные. Но здесь разница небольшая, с десятой доли копеек, поэтому верхние обменники можете смело смотреть. Единственное, уточняйте, что вам выгоднее. Вот в верхнем обменнике курс тут, конечно, неплохой. Но для обмена тут необходимо зарегистрироваться на сайте, верифицировать фамилию, имя, отчество, загрузить фотокарты. Если вы не против сделать, то можно конечно это сделать и минимальная сумма обмена здесь 3000 рублей получается. Давайте посмотрим второй обменник. Я бы, например, выбрал вот этот. Если будут какие-то вопросы, можете писать сразу в живой чат, все им задавать. Процесс обмена очень простой, то есть вы вводите сумму, например, 7000 рублей. Оплатить вам надо будет... С учетом комиссии Сбербанка. И сразу видите, какую сумму получаете вы в долларах на Perfect Money. Я вам советую с небольшим запасом все делать, чтобы у вас немного больше денег было. Потому что еще при оплате с Perfect Money будет браться комиссия. Поэтому учитывайте, пожалуйста, эту комиссию. И, соответственно, думайте, на какую вам сумму пополнить нужно, чтобы за вычетом этой комиссии вам хватало средств для того, чтобы совершить платеж. Чтобы не получилось так, что вы пополнили на меньшую сумму, а потом вам приходилось снова доплачивать. И еще учитывайте то, что минимальная сумма пополнения тут 1000 рублей. Допустим, если вам не хватит буквально 30-40 рублей, то вам придется уже пополнять на 1000 минимум. Поэтому все внимательно считайте, смотрите, что вам выгоднее. Конечно, я не предлагаю пользоваться теми обменниками, которые уже вот ниже находятся, потому что здесь уже это дороже будет происходить. Что касается рекламируемых сайтов, то здесь все проверено и этот сайт BestChange многократно протестирован, поэтому можете смело здесь менять, это уже давным-давно все проверено валют представлено на выбор достаточно много то есть здесь смотрите биткоины можно менять и электронные деньги и банки вот Сбербанк, Альфа-банк, Тиньков, ВТБ, то есть большое количество мастер -кард, смотрите переводы, наличные, то есть полезный сайт, еще раз всем рекомендую пользоваться, находите самый выгодный курс, еще раз сюда вы вводите ту валюту, которую собираетесь менять Сюда в нашем случае это Perfect Money будет и ищите обменник нужный, смотрите. Здесь процедуры я подробно описывать не буду, потому что они очень простые и стандартные. Вводите то, что вы отдаете, тут минимальное количество данных. Обязательно ваш кошелек, еще раз повторю, доллары в основном используются, поэтому нам нужно скопировать его и мы его будем вводить. В обменных пунктах. Единственное, внимательно смотрите, узнавайте. Если нужна верификация Пустим, то нужно их верифицировать. Почти в каждом обменнике есть техподдержка. Можете задать свой вопрос. Всем удачи, успехов, выгодных обменов. Благодарю за внимание. До свидания.